Летний фестиваль в ритме танца на сцене Большого театра. Нашумевшие постановки, классические шедевры, звезды мирового балета и долгожданная премьера балета «Любовь и смерть». С 11 по 17 июня. Балетное лето в Большом.